Что же такое многопетлевая дуга? Это пресловутое сочетание, и люди, когда его слышат, они думают, что это что-то космическое, что-то невероятное. На самом деле, очень сильно принципиальной разницы между многопетлевой и прямой дугой в конструкции нету. Вообще, что такое брекет-система и брекеты? Брекеты – это просто замочки, которые клеятся отдельно на каждый зуб. И сами по себе эти замочки никакой функции не несут. Они не могут повернуть зуб, не могут его развернуть или вытянуть куда-то. Основную работу совершает дуга. Если мы говорим про многопетлевую дугу, то сначала это просто прутик. Как правило, мы используем прутик сечения 0,16 на 0,22 мм. Можно и потолще использовать, можно и потоньше, но техника в концепции сада-усады подразумевает именно использование этой. Она сначала вот такая прямая, дальше врач изгибает из нее дугу и на каждой стороне этой дуги изгибает по 5 петель индивидуально под каждого пациента, если мы обратим внимание. То есть расстояние между этими петлями зависит от размеров зубов и положения зубов пациента. Иногда бывает, что какого-то зуба нет, и тогда мы гнем огибающую петлю, которая будет увеличивать или уменьшать промежуток между этими зубами в зависимости от цели лечения. Соответственно, чем она хороша? Тем, что это полностью ручной инструмент, работа с которым врач может манипулировать положением каждого зуба в отдельности. И полностью контролировать таким образом процесс лечения.